Столько, что я у меня я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 Чёрт. Фу. Чёрт. Чёрт. Фу. Я Ка-а-а-ди-вам. та а ди по и все, и все. Нужно Что ли? Что? я, я, Я Я не знаю, я не знаю, как я делаю. Я не я я Все. мы